Утро доброе рано встает Утро доброе спать не дает Утро доброе на выходном Утро с кофе сидит за столом Утро доброе слышит страна Протирая глаза ото сна Утро доброе, солнышка милая Кофе пей, остыло все. Утро доброе, утро мое бесподобное, с кофе еще и съедобное, Доброе утро, доброе, доброе утро, и счастье мое. Доброе утро, нам испекло, С маслом блины и сметаною. Счастье мое, и ванную. Утро доброе. На утро доброе, город проспится, Утро доброе, будет все круто, Если в тапочке утра, а будто Утро доброе, дышит прохлады, Если день станет лучшей наградой И стучится в окно утро птицы, Утро доброе, хмурые лица. Доброе утро, доброе, утро мое бесподобное, с кофе еще и съедобное. Доброе утро, доброе, доброе утро, несчастье мое. Доброе утро, нам испекло, С маслом влины и сметаною. Несчастье счастье мое, и диванное. Доброе утро, доброе Утро мое бесподобное С кофе еще и съедобное Доброе утро, доброе Доброе утро, счастье мое Доброе утро, нам испекло С маслом блины и сметаной Солнце мое быстро в ванную